потенциальному вторжению со стороны РФ и уже на кольку невозможному нападению. У скандинавской страны имеется достаточно арсенал вооруженных и вооруженных. Все это, вне сайта, в запас стрелатых ракет в дальность. При этом 2% ВВП идут на оборот. Меньше, чем многие страны Пока-пока